Красавица. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня Егор зовут. Меня Оля. Вы э, красивая. А, спасибо. Вы прям вот честно. А вам э, Спас... меньше 14 лет? Нет, мне 19. Ого! Вы такая красивая в 19 лет. Все вы потрясающего любите. Ну, спасибо. Вот вы знаете, после я до этого встречался с людьми, с Украиной, э, ну, с девушками, которые почему-то начинали сразу храмить. А я им вроде как так же, как и вам, говорил, ну, что они красивые, там, ну, первое впечатление же. вы не такая, вы добрая. Ой, прям. А зачем? Вот именно. А зачем мне вот хамить? именно, я не понимаю, зачем? Зачем они сразу хамят. Я не хочу просто тратить свои энергии. Вот именно. Вот вот вот, вот. вот. вот этим вы и прекрасны. Я хочу, чтобы вот так вот и продолжалось вот ваше поколение, ваши, ну, не знаю, там, ну, дети, друзья, мужья, там, ну, там, чтобы вы не хамили. Вы, вы действительно разумная девушка. Я искренне восхищен вами. Не ханите. Не надо ханить. Вот я же вам зла не желаю. Я желаю вам только счастья. А, а, а видя вашу красоту, я прям вообще прям, ну я не знаю. У меня это словарный запас заканчивается. Ну прекрасно. А вы смотрели сериал Великолепный век? Да. Вот, вы что-то мне фюрем напомнили. Чем? <смех> фюрем, да. У вас есть что-то такое, да? Есть рыжина в волосах, вот это вот. Игривость в и улыбке вы потрясающие. Вы, не знаю, вы добрая. У вас, но у вас есть мудрость. Я вот чувствую, что у вас есть мудрость. Я искренне восхищен Вами. Вот зачем, за, зачем мне кому-то хамить? Мне вот, какие-то люди, какие-то люди хамили. Говорят, Ты русский, мне одна хамили. Я говорю, зачем? Вот, а вот я смотрю на вас, вы красивая. Вы, вы мне не хамите. Я, я вам э, с добром, вы прекрасны. Вот и все. Спасибо. Вот это вот и есть счастье. Вдруг когда-нибудь, вдруг когда-нибудь так случится, что мы с вами встретимся. Ну кто его знает? Ну, может быть, через 500 тысяч миллиардов лет, там, или кто его знает, Криосаун или там что-то такое. А, а, а я уже вам все. Я восхищаюсь сами. У меня, может, тоже волосы Спасибо. отрастут. Как, как, как вы хотите. Как вы хотите. О, нет, нет, такие нет. Это, все, я говорю, вы, вы потрясающая девушка. Вы добрая. Вы не ругайтесь ни за кого, не ругайтесь. Зачем? Зачем смотреть добронись Смотрите, ваша красота, это все, это все потрясает. Красота спасет мир. Вы слышали такую фразу? Да. Вот, ваша красота, это я не знаю. Ну, как, как мне вас найти в соцсетях? Вот, я объясняю. Вы, вы Я чуть-чуть постарше вас, ну, бля. Красота спасет мир.